На самом деле сушить или вялить мясо в домашних условиях весьма экономично, да и результат ничем не хуже, чем в магазине, и сегодня я поделюсь с вами своим простым рецептом домашней телятины. Немного найдется людей, которые бы не любили такое мяско, однако большинство все же предпочитают покупать его в магазинах, ну а я делаю его исключительно дома и с радостью поделюсь с вами своим способом заготовки мяса и расскажу, как приготовить домашнюю телятину, этот рецепт проверен временем, и каждый раз мяско с ним получается невероятно вкусное и ароматное, главное это выждать полтора недели, пока оно будет сохнуть, и не съесть его раньше. А в остальном все очень легко, специи для этого простого рецепта домашней телятины вы можете подобрать по своему вкусу, но лично я всегда использую те, которые перечислены в составе. Досмотришь видео и я предложу записать список ингредиентов. Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Телятина, 500 грамм. Соль крупная морская, 500 грамм. Чеснок сушеный, 0,5 столовые ложки. Перец черный молотый, 0,5 столовые ложки. Крупного помола. Розмарин сушеный, 0,5 столовые ложки. Орегано сушеный. 0,5 столовые ложки. Тимьян сушеный, 0,5 столовые ложки. Паприка молотая, 0,5 столовые ложки. Количество порций, 5-6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Буду скучать без вас.